В общем, слушайте внимательно. А слушайте внимательно. Вы меня слышите, ребята? Да. В общем, пришла секретная такая смс. И пришла ее дядя Саша. Остамов? Ну да. И эта смс там написано в этой смс знаете чем? что? чем? Первая там написано. Скоро у вас будет праздник. Какой? День рождения. День я по нарожку. Там будут подарки. Настоящие. Только не машинки? Ну не знаю, какие подарки, если вы загадаете желание. Там будут торты. Там даже свечи будут. Но только для этого надо что-то сделать хорошее. Там написано в смс-ке, знаешь, что написано? Собрать все лего, чтобы стояли машины на стеклянной полочке, на выставке. Первый пункт. Второй пункт. Пригласить своих друзей, которые живут на нашей, на нашей площадке, на нашем доме. Пригласить по пригласительным билетам. Простой, наш. Наш простой день, Саша, хорошо. Еще, еще кого то пригласишь? Теперь я думаю. Потом красиво нарядиться в галстук и украсить дом. Гирляндой украсим и рисунками. Завтра будем готовиться, а послезавтра будет праздник. Надо, чтобы гости приготовились. Да, выходными. После... После воскресной школы. Чтоб надо, чтобы в гости приготовились и подарки приготовили тебе, да, Толя? Да. Тебе Если день рождения, то кому подарки дарят-то? У кого У меня. У тебя и у Максима. И у Максима тоже будет. Да. Будет. <связывая> Послезавтра. <связывая> да потому что я веселый. Что... <связывая> <связывая> <связывая> ты веселый? Ну-ка попрыгай, какой ты веселый. Ой, какой веселый! Ура, ура, кричи! Ура! Кричи! Ура! День рождения по нарошку!